Дорогой дедушка Мороз, Пор. А! Привет, на связи я Тимас, и вы верите в Деда Морозу? Я верил. Вообще, это видео надо было снимать под Новый год. Я нашел свои старые письма Деду Морозу, и они довольно веселые. Сейчас я вам их прочитаю. Начнем с самого взрослого. Здравствуй, Дедушка Мороз. Подари мне, пожалуйста, лего-лабиринт с человечками Минотавром. А еще у меня сломался трансформер 15-16 сантиметров высотой в роботе. Это полицейская машина. Два подарка заказал. Капец наглый. Шарипов Тимур, школа номер 12, 3, класс, мой адрес, район, улица, Степан Кройкин, дом 7, а, квартира этаж, код, дом Ой. Я же теперь не там живу. И все, Дорогой Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, глобус луны. Нафига тебе глобус луны? на 7, а, квартира 25, 7, мой этаж, Тимур, Лич, нет. А, я же не там живу. Дорогой Дедушка Мороз, пор. А, дорогой дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, пульт управления машину Nissan желтого цвета со спойлером 350Z. -мо! дорогой дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, игрушку для кукольного театра. Столько исправлений, дорогой дед Мороз, подари мне, пожалуйста, леопарда. Мягкую игрушку. У него черные круги. Черные круги. Шарипав Тимур 6 лет, говорю. Да, 6 лет, я еще в школу не пошел. Дорогой дед Мороз, подари мне, пожалуйста, военный дом с солдатами, птичками, деревом, ветками. Кстати, военный дом с солдатами, птичками, деревом и ледятками Я назвал какой то игрушечное большое такое дерево э, Ветеринарная клиника Вот фотки Дед Мороз, подари мне Маквина Большого на Новый Год <мазом> Маквина Большого <бульщова. с olm lifecycle> У Маквина глазки двигаются Ладно, это видео получилось довольно коротким, но я надеюсь, что оно тебе понравилось. Ну, не забудь там лайк, подписку. А так, всем удачи, всем пока.